Всем привет, ребят, с вами Чери, И сегодня я бы хотел вам показать одну вещь, которую я сам лично сделал. Делаю я ее в течение нескольких месяцев, и может на вид показаться, что это какое-то дерьмо, но на самом деле стоящая вещь, когда у вас нет денег. Итак, вот то самое чудо, о котором я вам только что сказал. Это пародия на шлем из фильма «Хардкор», думаю, многие видели. Многие знают, вот как он выглядит со всех сторон. Я вам сейчас подробно о нем все расскажу, что здесь к чему и что че почем вообще. Итак, в этом шлеме есть, как вы, думаю, поняли уже, сам шлем. Это сам шлем состоит из картона, кучи скотча и немного пластика из каркаса каски строительной. Я его обрезал, подклеил сюда скотчем, и, в принципе, все держится. Вот, здесь вы можете, в принципе, видеть, что все обклеено скотчем. Здесь куча скотча просто. И вот эти вот серые детали, серые-черные детали – это каркас отказки. А, здесь также присутствует сама камера, на которую мы, в принципе, будем снимать. А, с видео от первого лица, Но ну, я думаю, вы поняли. А, есть одна проблема, конечно, в этой камере. Она немного кривая. И вот как она идет ровно, а вот она криво, то есть... Ну, я думаю, вы немного видите, то есть по верхней части и по нижней, то что она немножко криво, но это на записи самого видео не столь заметно. Также внутри присутствует каркас, э -э, не знаю, видите, вот, вот эта вот штукенция. Это каркас, чтобы э -э, вот, вот эта вот часть, э -э, вот, вот эта вся часть э -э, прямоугольная, или как ее еще назвать, не шаталась туда-сюда, не бегала. Изнутри вот, э -э, вот так. То есть, когда мы его надеваем, мы видим примерно следующее. Вот так. Вот мы видим, когда мы одеваем этот шлем. Точнее, вижу я. Так вот. Здесь сверху на куче крепежек от э, камеры. Это не GoPro, это китайская версия GoPro CJ-Cam. Сверху на нее прифигачена куча э, крепежек. К ней, и идет петличный микрофон, обернутый. Вокруг вот этих вот винтиков. Я не знаю, как они называются. И вот он микрофон. Сам микрофон. И здесь он обмотан еще резинкой, чтобы не падал. Сюда я его прифигачил также крепежкой с двусторонним скотчем. Но, точнее, двусторонней клейкой ленты или я не знаю, как она назвать. Но у меня самой ленты не было. Зато здесь я его таким, как он называется ремешком перемотал, чтобы он держался и он держится, я уже проверял э, идем дальше здесь вот это это переходник на сам э, запись звука чтобы звук шел через микрофон, а не на то, что у нас здесь а здесь у нас, вы сейчас увидите а здесь у нас, ребята, находится телефон да, вот он, вы видите, это телефон Сейчас я его включу, и мы посмотрим, как оно должно работать, по идее. Так вот, я его включил на диктофоне, потому что записывать звук я могу только на диктофон. Увы, у меня нету самого отдельного диктофона или чего-то того, что, ну, на что можно записывать звук. И поэтому я пришел к такому выводу, что можно сделать, купить переходник... Сейчас вот, вот этот переходник. Он стоит всего 150 рублей. Его можете купить в любом магазине электроники. И всего лишь а, нажать на кнопочку и пойдет запись. Это просто. Ну, сейчас я вам а, тесты с этого всего я вам покажу чуть позже. Еще немного о камере. Она вся целиком состоит из картона и чуть-чуть пластика. Здесь в углах есть пластилин чтобы также камера не шаталась, не бегала. И а, вот здесь снизу, вот здесь под э, крепежкой для телефона, не знаю, как это назвать, э, идет э, вес. Там два шарика от подшипника, здоровых таких. И там опять же, вот вы видите, наверное, пластилин. Вот эту коробочку я смастерил сам из, опять же, коробки из под телефона. Она была вот где-то вот такая, вот. Я ее просто обрезал, прифигачил на скотч, опять же, вот эти кучи всего тут. Но это было просто. Думаю, каждый из вас может такую сделать. И саму коробочку сюда же я прифигачил на резинке. Вот. вот тут, вот тут снизу и вот тут. Чтобы она не бегала туда. Ну, Ее можно, конечно, оторвать, но это надо приложить некие усилия. Снизу на затылке есть такой ремешок резиновый, который держится сзади... Ну чтобы шлем не спадал при беге или при наклоне головы вниз и тому подобное. Что ж, а теперь давайте приступим к тестам. Что ж, первым делом я открываю сзади коробочку, включаю телефон и на нем уже. Кстати, у меня тут некая проблемка. У меня вход от э, наушников много моросит, поэтому звук может пропадать, но с этим я работаю так, мы включили диктофон на телефоне закрыли э, крышку опять же покажу как выглядит теперь мы одеваем его одевается он очень просто но он очень тяжеленький вот мне немного неудобно щелкать. Вот. включаем его не его включаем камеру и ждем пока она включится запись на микрофон уже идет камера включилась я нажимаю запись и Ра... раз два три и теперь будет звук должен совпадать с камерой сейчас вы наверное видите как я смотрю на камеру вот на эту камеру потому что вот как это выглядит со стороны, вот зеркало. вы можете прекрасно видеть, как я выгляжу, очень глупо, да. Но вспомните маску из фильма Хардкор, она выглядела более глупо, потому что у нее здесь был здоровый микрофон, здесь было две камеры, и здесь квадратный такой корпус. И вот, в принципе, все, ребят. Э... Что же, ребят, это на, на этом все. Могу сказать только то, что такую маску может сделать абсолютно каждый. Вот абсолютно. Если вы имеете при себе камеру GoPro или любую другую китайскую версию GoPro, то все. Вы можете сделать такую маску запросто. Это очень просто. Просто нарисуйте себе примерный чертеж, вырежете примерные детали и все. И у вас будет такая маска. Ну, решайте, конечно, под свою голову, а не под голову кого-то еще, потому что одевать вы ее будете. Ну если вы, конечно не, не кому-то ее делать, то да, там ее надо режать под голову другого, но это не суть. Главное, еще иметь по себе какой-нибудь микрофон, и желательно что-нибудь, на что будет записываться звук. Ну, а если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Черри. Всем удачи и всем пока!